Вы что то там пиздите, на меня добыть да пиздет все будет нормально так, как трамбанда на битах. Около футбола, когда пес лежит на дороге Рассюнённый прям напополам У него одна кута голова, там эта собака, там голова его булавой огонь, коллег, диз, на тебя говори Траньбан, не так я могу дараться Рыть до меня, это просто мой стиль Тараторка 20-22, ах, удачи тебе, брата Тараторка в 2002-м, никто не может так делать вам пристали, да никого пристали, не может так делать, потому что они дупые, тупые У них никогда не хватит столько сил и мыслей, чтобы делать до меня, это грань on top at but it's not only все равно накину тебе вот туда моя струя Не нужна зонтика, тебе зонтик, там тебе говорят Дагестан это просто зиль, они делают красиво Пошел, пошли, ППГ, это тебя, это не добра Сухо, за меня бы это баритон Тебе говорю, да так, ты не корритон Все равно тебя как как коколелируй Коколелируй, Бог Похуй, не придумал, слова было, все нормально Так и Рома лучше фристайлит Рома никогда не сможет сделать, как я, потому что я самый классный Я самый лучший, вы не понимаете этого никогда Султан гений, я гений, я гений этого фристайла, бита Дарвин, спасибо тебе за подарок, для меня это приятно Я, кулак, доверял Владос, а хорош, для меня это так вот так что молочи да, никогда, ты так куру, но я даже не знал Ребята, для меня это так игра, Ой, говорю, у тебя прям на битах Ну ама, это но не ама Стили делают и у меня ребята так, когда ты не валит Все равно будто бы там там болит. валит, говорю тебе такая, да-да, ай, валит ротов на связи, Ростов, в как дела? У меня нормально, все окей, okay, давай рестеть Черепашка ниндзи, ты не помнишь, ты меня только визит Будто бы там не зина, я такие стигуль порву всех, она сильна, инфапенс и ганство, активированная курица в сторонке. Подгашу лучше читаю. Это правда не так, ты никогда не сможешь со мной там летать, потому что я как будто на битак, на липон так, кому никогда не можешь шуметь. Ребята вызываю эмоции. Вы все бездарности, кто говорит, что лучше меня читает, потому что вы никто, а я бог. Вы должны это понимать. Остальным респект.